Доброе утро, дорогие друзья! Мы опять в эфире. Я сегодня хочу с вами поговорить о тайнах, о тайнах, о тайне, если их много, значит, о тайнах янтаря. Есть такой вот прекрасный камень, камень органического происхождения янтарь. Самое наиболее, наибольшие залежи этого янтаря, они находятся в Прибалтике. Если рассмотреть вот именно сам камень-янтарь, камень его называют камнем, да, но это смола в действительности, то во всеобщей энциклопедии о янтаре сказано, что возьмем энциклопедию и прочитаем. Значит, о янтаре сказано только несколько предложений. Яндарь это природная органическая смола хвойных деревьев третичного периода. Цвет желтый, различных оттенков, иногда красно-коричневый или зеленый. Бывает прозрачный или полупрозрачный, блеск смоляной. В янтарье... Встречаются остатки насекомых и растений. И, как я сказала, что наибольшие залежи янтаря находятся в Прибалтике. Обычно янтарь э, используют для э, изготовления различных украшений. Вот, но в энциклопедиях никому не сказано о его лечебных свойствах. Э, янтарь э, имеет... Глеб к нам присоединился. Добрый день, Глеб. Мы сегодня разговариваем о янтаре. Смола такая есть. Вот камень янтарь называется. Присоединяйтесь к нам, если вы что-то знаете о янтаре, рассказывайте, пишите. Янтарь, он раньше, вот в 18 веке, он считался панацеей от всех болезней. Египтяне когда-то делали из янтаря различные украшения и называли его камнем жизни и камнем здоровья. А прекрасные римлянки, они не сомневались, что контакт с янтарем обеспечивает им долгую молодость. Ну, а сегодняшний день, что известно о янтаре? О янтаре известно то, что он излучает отрицательные ионы, которые э, благотворно влияют на организм человека. Однако научная медицина, опираясь на химический состав янтаря, э, который э, кроме углерода, водорода, кислорода, скипидара и живицы, ничего обычного не содержит, поэтому... Ну, отвергают его, вот именно научная медицина отвергает его как лекарственное растение. Ушел, наверное, Глеб от нас, неинтересно ему это. Вот. Однако анализ какого-либо химического соединения не всегда способен раскрыть его свойства. Вот уже тот факт, что янтарь устойчив к разрушительному действию морской воды с ее солями, с непрерывным движением, свидетельствует о его необыкновенных свойствах. Пролежав в море, в морском песке тысячи лет, янтарь сохраняет свой блеск и аромат. И ведь это продукт растительного происхождения. Можно лично убедиться в благотворном влиянии янтаря на организм человека. Хочу сказать из своего опыта, я маме своей, когда ей исполнилось 70 лет, вот я очень боялась их вот этих раковых заболеваний, всяких, всяких заболеваний, щитовидки и так далее. А Возраст после 70 лет – это уже тот возраст, который тянет за собой, у которого уже ослабленный иммунитет, и уже этот возраст тянет за собой много болячек, особенно в нашей стране люди после 70 лет – это уже довольно старые люди. В Японии люди, конечно, живут, у них 100 плюс программа, а у нас программа 80 плюс принята нашим правительством. Вот. Поэтому э, хочу рассказать, что я маме после 70 купила янтарный, янтарное ожерелье. Вот, и она его носила постоянно. Я очень боялась раковых опухолей и э, щитовидки. Не знаю, или при помощи этого ожерелья мы э, от этого убереглись. Или же это... Но сам, сам факт того, что у нас в э, мамы моей этого не было. Мы, мы от этого ушли. Вот. Что же пишет нам еще литература о янтаре? Э, именно то, что вот, э, э, янтарем можно даже, оказывается, уберечься и... Во время эпидемии гриппа можно убереться от инфекции э, при помощи янтаря. Если каждое утро пить э, стакан чая с добавлением трех капель янтарной настойки. А вот натирание спины и груди янтарной настойкой снижает температуру при э, субфри субфибриальных субфибриальных простите я неправильно прочитала субфибриальных состояниях и приносит облегчения при воспалении легких и бронхов лечение янтарем сердечных недомоганий и нарушения кровообращения также дает положительные результаты ослабление сердечной мышцы аритмия головные боли уменьшаются если натираться янтарной настойкой а в случае ее отсутствия, просто кусочками даже янтаря. При усталости или головной боли можно потереть шею, запястья и виски кусочком янтаря. В местах, где прощупывается пульс. А одна капля экстракта янтаря, втертая в запястье, бодрит и улучшает самочувствие. При астме принимают несколько капель экстракта, разведенного в небольшом количестве травяного чая. И считается также, что янтарь способен предотвращать новообразование, если носить на шее многогранный, шлифованный под, под разными углами янтарь, от которого в разных направлениях исходят лучи и через кожу проникают тоже внутрь организма, организма лучи. Как же приготовить янтарную настойку? Для приготовления настойки пригоден исключительно сырой янтарь. То есть тот янтарь, который не обработанный, не шлифованный, не оплавленный. Значит, Янтарь э, нужно раздробить молотком на мелкие кусочки. 50 грамм янтаря залить пол-литра 96% спирта. Поставить в теплое место. Часто взбалтывать. Через две недели настойка готова к употреблению. Янтарь не растворяется в спирте, а только выделяет вещество, которое окрашивает спирт в желтый цвет и обладает э, целительными свойствами. Вот такая э, есть такие тайны янтаря, такое э, настойка янтарная. Э, знаем, что э, янтарь в основном находится в Прибалтике. В, Красно... В Калининграде есть музей янтаря. Там очень много собрано янтаря с мушками внутри, с различными мушками. Вот. Янтарь сам по себе – это очень красивый камень. И плюс ко всему он еще и приносит... Ну, так как рассказывают, что все камни каждому человеку благосклонны. А вот именно янтарь, то есть вне зависимости даже от знака зодиака, от имени, янтарь можно относить всем людям. Он обогащает организм йодом, он обогащает многими минералами. И э, плюс ко всему вот эти вот излучения, так как считают многие целители, э, и э, многие ученые рассказывают о янтаре, что именно этот, э, этот камень, камень органического происхождения, он э, обладает такими свойствами, что э, оберегает человека от всяких раковых заболеваний и от заболеваний, понятно, вот этих вот щитовидки, вот этих всех узелков, э, которые потом со временем и с годами появляются на щитовидной появляются на нашей щитовидке. Вот это то, о чем я хотела сегодня поговорить. Вот небольшой такой у меня эфир получился. Вот, э, пишите, друзья, пишите в, в комментариях, предлагайте какие-то темы. Дальше мы, э, я думаю, мы поговорим э, в наших эфирах о э, о травах, тоже мне очень нравится такая вот тема. И в дальнейшем будем проводить экскурсии еще по Днепропетровску. Поэтому подписывайтесь, друзья, на мой канал, пишите, пишите свои пожелания. Всего вам хорошего, хорошего дня, солнышко, счастья, здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.